Эй, hey, друзья. Как вы просили, по опросу в группе, в лидерство вышла идея с изменениями в игре за два года. Хочу заметить, что за последнее время в игре вышло множество обновлений. Но, к сожалению, такое количество видимых изменений мы не заметим. Как бы ни было печально, но... К сожалению, реальных причин почему так происходит я знать не могу, мне остается только догадываться. Прежде чем я буду рассматривать, есть ли какие-либо изменения, хочу прежде начать со скинов. За последнее время новых скинов как таково нет, нет также и новых XT скинов, которые так полюбились, с новыми модулями творится какая-то анархия, кажется будто еще вчера в игре было ZBT и было так атмосферно и приятно играть в игру. И думаю самое главное, что могло бы зацепить всех абсолютно, это оптимизация. Ведь сейчас она не очень-то и хорошая, а может даже местами и ужасная. Новых красивых карт нету, красок тем более. Неужели так сложно что-либо добавить, ведь даже игроки-одиночки бывают делать очень красивые карты? Увы, но остается только сидеть и ждать, когда в игру завезут реально что-то клевое. С вас Лукас и Коммент, не будем тянуть и перейдем в игру, чтобы рассмотреть, что действительно изменилось в игре. касается нового интерфейса в игре, в частности в гараже, то тут ничего не изменилось. Может оно и к лучшему, ибо интерфейс и так вполне нормальный и симпатичный. В общем сойдет, не будем на этом заострять в свое внимание и двигаемся дальше. Есть еще один момент, который меня огорчил, но о нем я скажу немного позже. Меню профиля также за последнее время сильно преобразилось, но за ближайшее время оно не изменилось. Но добавилась некая статистика. Теперь мы можем наблюдать, на каком мы месте находимся в своей лиге. И это, кстати, неплохая вещь. Потому что мне часто было интересно, на каком я месте в своей лиге. Это реально полезно. Что касается любимого вооружения, тут просто бред. Показывает сочетание, на котором я абсолютно редко играю. И оно нифига не мое любимое. Разработчики же получают статистику о том, на каких вооружениях мы играем. Им что сложно по тем данным показать, какое у меня самые любимые. Неужели это сложно сделать? Ну ладно, идем дальше. В разделе гаража явных изменений как такового нету. Все те же модули и возможность смены пушки или корпуса с возможностью их кастомизации и ничего более. Перейдя в раздел модулей, за два года добавилась парочка новых и отчасти некоторые красивые модули. Прокачка модулей теперь вообще мне отчасти даже абсурдной показалась, но возможно здесь надо разобраться. Но почему я сказал абсурдной? Все потому, что я когда зашел в игру, не играв два года, я сначала не понял, что да как с прокачкой модулей. Как-то так. Уф, сейчас пойдет жара. Наш любимый магазин. Как долго я его не видел. Как ни странно, но тут явно изменения есть. Добавился премиум аккаунт. Добавились также танки онлайн простите голды ну ладно голды голдами но раз уж на то пошло хотя бы добавьте еще там какие-то фичи оттуда зачем такое добавлять но решать не мне поэтому не буду акцентировать на этом свое внимание но это реально четкое изменение за два года прям успех наконец лобби Тут действительно есть изменения, как минимум в том, что уже доступен только один режим, это рейтинговая игра. Мне до сих пор обидно, почему не вернуть режим сам за себя. Вспомните игру 2 года назад, когда был этот режим, как же было приятно в него играть и получать наслаждение от горящих пуканов других игроков, это минус. Если мы попытаемся создать битву, то и здесь особо ничего нового, за исключением входа в битву по коду БИТВЫ. Хм, сорян за тавтологию. Доступны все те же настройки, что и раньше, за исключением того, что добавили такую себе карту из ТО. Старая школа. Было бы куда прикольнее поиграть на том же Серпухове и еще ряду классных карт, которые есть в том же ТО но увы это не так собственно пора идти в бой и посмотреть как там все обстоит теперь на в битве доступно два вида интерфейса и первый который посередине его перерисовали ибо насколько я помню он был квадратный теперь он подстать новому интерфейсу. Верхняя панель сведений обоих также была немного скруглена и выглядит как и весь боевой интерфейс в целом. Итак, о чем же я хотел сказать в начале видео. Так это о том, что касается в основном бета-тестера. Мы наглядно наблюдаем тут значок бета-тестера и если мы посмотрим на профиль, тут нет аватара. Ну он есть, но не то что нужно. Знаю, что у меня их нет как таково, но жалко было нарисовать какой-то красивый аватар для бета-тестеров. Вот тут нереально обидно, когда зажали один аватар для бета-тестеров. Это часть неуважения к бета-тестерам, но есть как есть. Собственно, ролик уже подошел к концу. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте, что лайки и комментарии с вашей стороны сильно мотивируют снимать новые интересные ролики. На этом я с вами буду прощаться, с вами был Вейдер. Всем пока.